Почему ее запретили? Можно просто прочитать ее текст и увидеть, что женщина, которая там присутствует, это женщина дореволюционного типа. Это женщина-индивидуалистка, это женщина-гедонистка. Она заботится только об удовлетворении своих сексуальных потребностей. Ни при каких обстоятельствах невозможно было представить после 18 го года участницы а, как, в качестве такой вот а, <coughs> участницы литературной художественной богемы. Все они а, жили в Советской России, а, никому не пришлось игнорировать, а, чья-то судьба сложилась более или менее. Редактор субтитров мы сейчас находимся в библиотеке Достоевского, где мне удалось почитать лекцию о женском революционном романе, а, а точнее о женской революционной прозе, потому что я говорил не только о романе, но и о малых формах. И, собственно, Э, Задачей моей лекции было э, попробовать показать, что на революционную литературу, и, вернее на, же, на литературу вообще, можно смотреть не только взглядом литературобеда, но и взглядом историка и взглядом социального исследователя. В меньшей степени меня интересовали особенности, а, художественные особенности этой провидения. И в большей степени а, я обращалась к ним как к историческим свидетельствам. И мне кажется, что мне удалось поговорить. А, о многих вещах вспомнить огромное количество авторок, которые участвовали в создании литературного нарратива, который в свою очередь сегодня можно рассматривать как революционный авторок, с разными воззрениями, разными взглядами, и поговорить о литературе как призме через которую мы можем смотреть на историю в том числе уточнять и заострять какие-то исторические проблемы противоречия и неприясненные для нас моменты за которые сегодня зачастую борются а, создатели новой культуры и новой культурной политики. Да, да. <как> мне кажется, что было здорово, потому что нам, мне вместе с аудиторией, удалось посмотреть на это не с позиции такой очищенной, а заретушированной истории. А, с позицией человека, который читает художественную литературу, написанную женщинами, и готов к тому, что это будет нелегко, готов к встрече с проблемами, готов чувствоваться в а, те, те трудности, с которыми эти женщины сталкивались.